Как безопасно пользоваться кондиционером, чтобы это было полезным для организма? А может ли быть вообще кондиционер полезен для организма, спросите меня в мы. Да, может, но эта польза, она относительное то есть если например сравнить две обстановки которые могут нас окружать первая это температура воздуха 22 23 градуса цельсия влажность больше 50 процентов вторая обстановка это когда температура воздуха 28 30 а то и больше вот если сравнить и два этих температурных режима, то 28, 30 и выше это будет стрессом для нашего организма. Организм будет вырабатывать адреналин, который будет подсушивать наши дыхательные пути и снижать работу местного иммунитета. Во-вторых, когда мы попадаем в жаркую обстановку, мы начинаем активно испарять воздух с кожи, со слизистых оболочек, мы теряем влагу. Если своевременно ее не восполняем, если пьем мало жидкости, то это тоже сушит наши слизистые оболочки, нарушает работу местного иммунитета. И если, не дай бог, на нас попала какая-то инфекция, либо мы имеем очаги хронической инфекции, то мы действительно можем заболевать простудными заболеваниями, даже если на улице жара. Поэтому... Сравнить 22-23 градуса Цельсия, температуру воздуха, и 28-30 и выше. Вот комфортное условие 22-23, это будет намного более полезным для организма, чем жара. Поэтому кондиционер, он может быть полезен. Но при определенных правилах его безопасного использования. Какие нас ждут опасности при использовании кондиционера? Первое, это... Та флора, которой нас пугает, которая действительно может селиться на фильтрах кондиционера. Но если соблюдать регламент, если регулярно кондиционер чистить, обслуживать его, обрабатывать антисептиками, согласно инструкции по его эксплуатации, то эта проблема уходит на нет. Вызывайте своевременно мастеров, либо сами обслуживайте кондиционеров, и тогда там не будет селиться вот эта вот хроническая инфекция. Вторая опасность, которая нас ждет при использовании кондиционера и которая самая явная и самая актуальная это резкое снижение температуры воздуха самая частая ситуация с которыми мы сталкиваемся как правило случается с нами на отдыхе уходим из номера оставляем включенным кондиционер как правило люди ставят его на 18 градусов цельсия на 16 ушли на жаре где-то погуляли покупались по и возвращаются с 35 градусной жары и попадают в номер, в котором 18 градусов Цельсия. Конечно, мы попали в ледяную пещеру, это стресс для организма, это температурный просто кризис. И организм начинает стрессовать, он начинает вырабатывать адреналин, высушиваются слизистые оболочки дыхательных путей. И, конечно, опять же, если попадает на нас инфекция какая-то, мы заболеваем. Поэтому охлаждать воздух нужно постепенно, постепенно, небольшими шажками нельзя оставлять включенным кондиционер когда выходите из помещения вернулись даже если в номере температура или в вашей квартире, без разницы, в том, в любом помещении, в котором вы находитесь, в машине, вернулись температура 34 градуса. Начинаем снижать постепенно. Сначала поставили кондиционер, например, на 32, потом на 30, на 28. И постепенно, постепенно снижаем температуру воздуха до нужной величины. Идеально это 22-23 градуса Цельсия. То есть, конечная температура, к которой мы должны прийти. И вот это вот снижение, оно должно происходить... Примерно, если температурная разница 5-6 градусов, то можно снижать температуру воздуха за 30 минут. Если температурный разрыв 10 и больше градусов, то постепенно-постепенно наберитесь терпения. В течение часа медленными шажками снижайте температуру воздуха. И тогда это будет безопасным для вас, для ваших детей, для ваших родственников, близких и знакомых. Третья опасность, которая ждет нас при использовании кондиционера, это непосредственное воздействие прямых воздушных потоков, которые выходят из этого устройства. На расстоянии примерно 3-4 метра от того места, где висит кондиционер, находится зона непосредственных воздушных прохладных потоков. Если мы в эту зону попадаем, то действительно организм может переохлаждаться, он может также стрессовать, что приводит все тем же реакциям снижения иммунитета. Поэтому... Старайтесь находиться там, где кондиционер, где рядом с вами нет кондиционера. То есть, если это ваша квартира, то делать расстановку мебели так, чтобы рядом не было диванов, детских кровати, ваших кровати. То есть, чтобы кондиционер он охлаждал комнату в том месте, где, как правило, нет постоянного нахождения вас и ваших близких. И тогда это будет безопасным для использования кондиционера. Вспоминаем все от, о том, что мы с вами сегодня поговорили. Первое, это регулярное обслуживание кондиционер. Второе, это постепенно снижаем температуру воздуха. Третье, избегаем прямых воздушных потоков, исходящих из данного устройства. И тогда это будет оказывать пользу для вашего организма. Если есть какие-то вопросы, жду их в комментариях. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписываемся. Впереди еще вас ждет много интересного. Желаю вам здоровья. Увидимся. Пока.